Фиспект режет? Не режет, но письку отрежет. Хотите обращение Куплинова посмотрим? Поздравляю с новым 2023 Вот мне кажется, вот он поднимет нам настроение. Новогоднее прибавит, потому что это Куплинов. По-другому не может быть. папа Смотрим. Поздравления Купленова с 2023 Эй, всем привет! Эй, Дмитрий, это канал куплено Плей и это очередной. Все, сразу, давайте, пацаны! А, Хайперхикс, говно, Квадкаст, ФиФайн, лучше, лучше бы взял ФиФайн Селектспресс за три 2023 поздравление с наступающим. У кого-то. Ни Нихуя себе! 2223 поздравление с наступающим. Сколько раз он уже нас поздравлял? У кого-то уже вот вот прям вот в самый момент Новым годом мы собственно начинаем. Как вы помните, я сейчас на отдыхе, поэтому. Поэтому ничего стандартного нет. У меня эхо, у меня другой микрофон. У меня нет шапки для Мороза, потому что здесь шапок где-то. Я надеюсь, его заставили этот микрофон взять. Деда Мороза не продают. Зато у меня есть елка. Елка, и у нее практически. У нее практически горит звезда, шапка с меня падает, она вот на тоненькой ниточке держится, но очень, очень непрочно. А... Что сказать по поводу уходящего 2022 года? Пиздец! А мало что по поводу уходящего 2022 года можно сказать. Мало что-то год. Помните, были у нас какие-то болезни там два года, что-то еще, а, как говорится, слав... славные были... В... Не падай, пожалуйста. Славные были... Я думал, он вообще сейчас другое крикнет. Вы тоже подумали об этом? Слав, Славные были времена. Времена. А, не будем долго о плохом. Прошел год и прошел. Будем надеяться на то, что следующий год станет гораздо лучше. Следующий Слава Мэрлу, да. Интереснее, прекраснее и... В следующем году у нас все наладится и все будет хорошо. Она падает, я не знаю, что вот сиди, пожалуйста, не падай. Можно, пожалуйста, как-то сделать вот так вот, вот так я сделаю. Вот я не дед мороз, я какой-то получается эльф или что. Желаю, собственно, всем. Желаю, собственно, всем здоровья, счастья, удачи, всего там лучшего, всего там хорошего, чтобы все ваши мечты исполнились, чтобы все, о чем вы думаете, сбылось ваши надежды и ваши мечты в следующем году не рухнули. Шапка соло. Так бы это было максимально банальное поздравление, но шапка соло. И не падали, как эта шапка. С нами сегодня нет шишка боя, но есть расчетка. Поэтому, как бы, тоже признак хорошего, признак стабильного. Вот здесь расческа, значит, собственно, все более менее нормально, как в песне было. В Он гений. А здесь, собственно, если есть расческа на столе, значит оле-ле и оле-ле. Вот, поздравляю с Новым годом всех! Спасибо, и спасибо. твоих родственников, родителей, братьев, сестер, всех, всех, всех, всех, всех, всех своих родителей. Катю, поздравляю с Новым годом. Ее родители поздравляю с Новым годом. Себя... Короче, ладно. Ой, она Тебя поздравляю с Новым все. годом. И всех, всех, всех, всех, всех. Сегодня необычно Бля, поздравляю как бы написано с днем рождения правда но давайте я его вот так вот переверну и как бы никто даже не поймет что как бы на ну, с днем рождения поздравляется. Блядь. оба оба нахуй оба блять оба нахуй все он такая вот хуйня я гремучая змея потому что елку только что нарядили а она я только такой пошел записывать поздравления, а про мы Вот, собственно, в тропях мы ее нарядили, вот она стоит, такая красивая, нарядная, на праздник к нам пришла, и много-много радостей детишкам, соответственно, принесла. Я не буду долго разглагольствовать. Мил же, мил скажу, желаю всем, чтобы в новом году исполнились все мечты, чтобы в новом году были все желания, чтобы в новом году было легко, чудесно и прекрасно. Как всегда, вы можете в комментариях написать то, что вы желаете больше всего. Все прочитают, энергия соберется, все всем друг другу пожелают, и все все сбудется. Единственное, что... В это как всегда, стабильно это шампанское... алкоголий, просто обычно детское шампанское. называется Nolli ли дайс 0 называется, поэтому 0 dice дайс соответственно. Надеюсь, что в этот раз ничего не жахало, ничего не бахнет, потому что... Не хотелось бы, чтобы так произошло. Все-таки здесь у меня ничего не готово к тому, что это жахал или к тому, что что-то бахнуло. Поэтому потихонечку я, полигонечку, мы только недавно из магазина принесли. Потихонечку я помаленьчек его открою. Надеюсь, что ничего никуда не улетит. Ничего нигде не бахнет, ничего нигде нет. Опять Нахуй! Чай, пуэр! Больше ничего не Прекрасно. Но сильно бахнуло, не заперелась и никуда не вылилась. Это прекрасно, это хорошо. Так что наполняйте ваши бокалы, наполняйте ваши фужеры всем, что есть, всем, что у вас приготовлено, заготовлено. Стабильная традиция у нас с тобой, мы как бы все постоянно кто-то там подсчитывает. Где ты запустить на видео во сколько там времени, то в такое-то время ты щелкнешься с купленовым камеру, и Новый год, соответственно, удастся. Поэтому поздравляю всех еще раз с наступающим, наступившим 2023 годом! Желаю счастья, здоровья, удачи, сбычий, мечт! И <смех> быть Чтобы все в этом году удалось. Все, что осталось в прошлом году плохого, оставим там. Все, что осталось недоделанного. Если это нужно, то перенесем в следующую. А Сейчас не нужно. То пусть там в этом 2022 остается. Найдем себе другие занятия, найдем себе другие цели. Найдем себе все другое, то, что не устраивало в прошлом году. Вот. Все плохое, все ненужное, все раздражающее, требящее, все отвратительное. Все оставим в старом году. А Спасибо. все новое... Спасибо. Все, что хорошее было в этом году. Ведь год не может быть полностью плохим. Да устал хорошее уже. Того, случилось, и пусть он с собой это хорошее заберет Новый год. Поэтому поздравляю всех вас с Новым годом. Как новое вот так вот. вот так Бум, а потом вот так Оп. вот. Бинг. вот. Бинк. Бинк, так у меня так, так не слов. будет. С Новым годом поздравляю, ура! вас тоже. Ура! Ой какая кислякна. О, какая горчатина и кислякна. Так это же, же дело. Детская... Предлагаю оставить. А небольшое сладенькое послевкусие забрать с собой. Спасибо всем! Кто смотрит канал, спасибо всем, кто смотрит видео. Спасибо, надеюсь, что мы встретимся с вами в следующем году. А куда мы, собственно, денемся, конечно, встретимся. Поэтому всех еще раз с Новым Годом. Поздравление в этот раз вышло покороче. Если покороче, не знаю, как обычно получилось. Всех с Новым Годом. Всем счастья, здоровья, удачи, пока и ура. Пока, ура, ура, ура, ура, ура. Знаете, что я на это могу сказать? Все говорят, а что, что вот следующий год, да? Что нас ждет? С 2019 начались там всякие коронавирусы, да. А сейчас у нас вот эта вот ситуация происходит. Что я могу сказать, как бы 2023 -й. Единственное, я не хочу, чтобы эта песня оказалась правдой. Она меня душила. Осуждаю вот этот. Короче, надеюсь, ни у кого вот этот трек не будет стоять на заставке телефона в 2023 году на будильнике, и чтобы вам не пришлось напевать подобные мотивы. Вот